Чуваки, срочное включение. В интернете появился полный сюжет Мстителей 4, и это самая правдоподобная утечка, прочитав которую у меня случился внутричерепной оргазм. Если верить источнику, то он один из сотрудников Marvel, принимавший участие в работе над фильмом. Источник написал, что из-за давления Disney в Мстители финалу пришлось переснимать целых 4 раза. Согласно утечке, изначально братья Русом и сценаристы Мстителей 4 даже не планировали включать Кэрол Денверс в события двух. Двух частей Мстителей, однако им пришлось это сделать, при этом автор Утечки Мстителей Финал отмечает, что даже его версия сюжета фильма может отличаться от финальной, поскольку он перестал сотрудничать с Марвел и Диснеем еще в конце прошлого года. Короче, опустим лирику, переходим к сюжету. Фильм начинается с Кэрол Денверс, которая получает сигнал бедствия с Ксандра еще до начала фильма «Мстители. Война бесконечности». Капитан Марвел является союзником корпуса Новый, но не успевает остановить Этаноса. Позднее героиня получает сигнал от Ника Фьюри и также видит, как половина живых существ исчезают после щелчка. Человек-муравей в квантовом измерении попадает в водоворот времени и появляется в 1996 году как раз после того, как Капитан Марвел покинул Землю. От молодого Хэнка Пима Человек-муравей узнает, что ему нужно получить устройство Крии для путешествий во времени у Ника Фьюри, в то время как сам Фьюри поначалу считает Скотта крулом и не доверяет муравьишке тем временем в настоящем Тони Старки Небула узнают, что кролик ракета успел установить технологию квантовой системы на корабль стражей галактики, которая позволяет прыгать в различные точки галактики. Однако кораблю не хватает энергии и Старк с и пытаются восстановить корабль из обломков на Титане, чтобы добраться до земли. Тони Старк сам добирается до земли и перед крушением его спасает енот ракета, перехватив управление кораблем. Вскоре Железный Человек делает броню спасительницы для «Пеппер Позднее героиня спасает жизнь старку в бою с Таносом. Капитан Марвел находит Таноса на Титане 2, Айки и Казахстане, но, как мы помним, у Таноса повреждена перчатка бесконечности. И чтобы победить Денверс, Нас восстанавливает перчатку с помощью камня реальности и времени. Дальше Танос и Капитан Марвел сражаются, но ну а женский Супермен не способен противостоять силе всех камней бесконечности. В итоге Танос осознает, что Капитан Марвел получила свои способности благодаря Тисеракту и пытается отобрать ее способности, заключив их обратно в камень пространства. Денверс едва остается в живых, но успевает смыться, при этом потеряв большую часть своих возможностей. Переходим к белым костюмам из прошлых утечек. Костюмы являются системами жизнеобеспечения для путешествий в квантовый мир и в открытый космос. Следующая часть слива лично у меня вызвала детский восторг. Итак, в фильме Мстители 4 будут путешествия во времени, и сцены из других фильмов в киновселенной, например, будет появление Альтрона. При этом Мстители не будут собирать Камни Бесконечности в прошлом, а попытаются каким-то образом их скопировать благодаря технологиям Крием и данным Виженам и Шури. Кстати, в прошлом ролике я уже говорил о прототипах Камней Бесконечности, созданных Старком. Халк объединяется с Беннером и становится профессором Халком с помощью технологии Старка Барф. Мстители пытаются создать свою Перчатку Бесконечности из Вибраниума, но этот металл не подходит. Позднее они используют мистический заряженный прочнейший металл уру из остатков разрушенного Хэва и Мьёльнира Тора, который попал к японским якудза. Добыть материалы помогает Ронин. Перчатку создают специально для профессора Халка. Единственные герои, которые смогут ее использовать безопасно для своей жизни, это Халк и Тор. Вижен восстанавливают в качестве искусственного интеллекта, и он помогает героям создать перчатку и прототипы камней бесконечности. Танос попытается остановить супергероев во времени. Доктор Стрэндж координирует действия супергероев, в этом ему помогает старейшина. Капитан Марвел после унижения Таноса встречается с Мстителями только ближе к концу фильма, в третьем акте картины. Тора и Ракета ищут выживших асгарцев в космосе, особенно Валькирию. Тор отправляется в Альгалу, чтобы попросить о помощи мертвый легион Валькирии. Там он встречает отца Одина и мать Фригу. Капитан Марвел обладает способностями путешествовать во времени благодаря своим силам и технологиям Крии. Такое же устройство получает Скотт Венка у Ника Фьюри в прошлом путешествуя во времени, супергерои много ошибаются, из-за чего им приходится прыгать в другое время, чтобы успеть скопировать нужный Камень Бесконечности. В конце концов, Мстителям удается скопировать все Пельмеши Бесконечности и собрать свою рабочую перчатку. Вся команда встречается с Таносом в большом сражении и пока герои сдерживают Таноса, Халк пытается вернуть всех стертых героев, но не справляется с силой Камней Бесконечности и ему отрывает руку. Капитан Америка и Железный Человек пытается завладеть перчаткой. В итоге Стив Роджерс жертвует собой, чтобы воскресить стертых Таносом героев. Не выдержав силу всех Камней Бесконечности, Роджерс умирает, а перчатка уничтожается. Стертые герои оживают, и все супергерои сражаются против Таноса в эпичнейшем сражении. Только Гаморе не повезло, она остается убитой Таносом. И это круто, ведь если бы Гамора воскресла, то вся драма сцены на Вармире к чертям обесценилась. В конце концов, Таноса побеждают и убивают, а камни Бесконечности уничтожают. Уничтожение Камней Бесконечности высвобождает некую космическую сущность, которая станет важной в будущих фильмах Marvel и окажется еще более страшной угрозой, чем Танос. Таким образом, наша теория о божествах, заключенных в Камнях Бесконечности, пускай и Космина, но оказалось правдива. А часть энергии уничтоженных Камней Бесконечности рассеется по земле и это приведет к возникновению первых мутантов. Дальше проходят похороны Стива Роджерса после После гибели друга, Старк уходит в отставку и заводит семью с пипер. В сцене после титров показывают доктора Стринджа, который разговаривает с могущественной силой из квантовой вселенной, которая помогла выбраться человеку муравью скорее всего, данная сила — это дедушка Таноса, бог времени Кронос. Вторая сцена после титров посвящена Человеку-пауку и готовит почву для фильма «Человек-паук. Вали из хаты». Фух, вроде бы все. Признаю, ролик получился сумбурный, но я чертовски спешил поделиться. С тобой новой инфой. Ставь лайк, если было интересно, и напиши, что думаешь о сливе сюжета в комментариях. Спасибо за просмотр.